Здравствуйте! Чтобы получить хороший урожай огурцов, надо совсем немного. Сперва правильно сформировать куст огурца, и уход за ними будет радовать вас. Потом вовремя поливать, подкармливать, создать благоприятные условия для развития огурца. Но сегодня будем говорить о формировании куста огурца. Здесь будет показана вторичная формировка куста. Первоначально мы обрезаем листья. На высоте человеческого роста, потому что плеть достигла размером более 2 метров, где-то 2,5-2,80 достигла такой длины. И поэтому будем ее омолаживать. Берем совочек и вокруг корня плетья огурца делаем по окружности такой борозочку с углублением до 5 сантиметров. Потом эту борозочку будем ложить в плеть огурца, сворачивая кольцом. Землю эту не выбрасываем, потому что это землей, потом придется нам засыпать эту плеть. Вот так вынимаем аккуратненько, и сейчас будем опускать эту плеть на землю. Опускаю ее аккуратно, чтобы не повредить ее, потому что на длинная, как я ранее говорил, она более 2 метров, ближе к 3 метрам она достигла. У меня очень большая. Ей уже возраст этой плети более 4 месяцев, и поэтому она уже как бы и состарилась и листья начинают уже не так качественно воспринимать энергию солнца и питательных веществ очень мало дают. Старые листья мы удалили а молодые оставляем вот так кольцом мы ложим эту плеть под данную бороздочку которую заранее выкопали остальную плеть вокруг шпагата оборачиваем по ходу солнца шпагат меня сделал с трехжильным кабеля телефонного, очень прочный, хороший, покрытый ПВХ, долговечный, можно сказать. Я его уже использую третий год. Вот так она выглядит. Укладка плети уложенные вокруг основного побега плети огурца. Обновленная плеть, небольшая, где-то 90-100 сантиметров которая обворачивается вокруг шпалеры э, по ходу солнца, и она так вот будет удерживаться, и дальше будет тянуться в высоту, достигая определенного роста. После этого опять я ее буду или опускать, или что-нибудь другое думать. А может уже придет период и холодок. Вот так у меня выглядят все основные плити, которые очень длинные, достигли более двух метров, около трех. И со всеми ими так будет проделано. Сегодня 1 июля, и этим плетям уже более 4 месяцев. И длина их достигла уже до 3 метров, поэтому будем омолаживать их. Поэтому и делаем омоложение огуречной плети, чтобы они дали, приносили нам плоды. Вот так выглядит уложенная плеть кольцом для дальнейшей засыпки землей, чтобы корневая система была увеличена. А так выглядят плети на шпалере. Молодые, которые два куста я вот опустил, они ниже в размере от других плетей огурцов. Так будут опущены и остальные плети огурцов. А теперь будем приступать к засыпке данной плети, которую мы заранее опустили в кольцо. Засыпаем ее заранее выложенной землей, которая была в борозочке. Аккуратно засыпаем так, чтобы не была плеть. Потом она будет поливаться водой. Которые были у нас побеги, из узлов выходили, мы их оставляем. Потом можно из этих новых побегов, которые пойдет, оставить. А основной, основной побег я могу удалить. Посмотрю, на, как он будет давать на плодоношение. Если побочный побег будет давать лучшее, плодоношение завязи огурца мы его оставляем если основной то основной оставляем берем воду и теплой водой поливаем то место где засыпали землей в этом месте будет образоваться новая корневая система которая увеличит дополнительный приток полезных питательных веществ для дальнейшего роста плети огурца и радовать нас о своем плодоношении вот так она выглядит уже залито с водой и это луночка оно все это так выглядит ведь и оно будет по новому расти вся эта плеть по новому будет давать урожай потому что лето жаркое идет и соответственно надо омолаживать его или по-новому кто сажает я омолаживаю всем желаю успеха во всех работах земляных тем более если огуречной теплицы пишите свои Отзывы положительные или как вам, нравится это или нет. Пишите, что нового у вас может есть. Поделимся опытом совместно. Нравится, можете поставить лайк. Можете подписываться на мой канал. Что нового будете знать первыми делается на моем канале. Всего доброго всем. До свидания.